Не жмать. А жмать, не жмать, не жмать, что нас все он, че... да? Да, это кореецкая. Если мы не будем рассматривать всю технологическую цепь, то по сути это освобождение касается только конечного звена, ну в лучшем случае генподрядчика, да, то есть я непосредственный механизм, так называемая рента, и сейчас рассмотрим, откуда она формируется. Значит, почему Сечин обращается в федеральный бюджет? Потому что он получит дотацию государства и закроет рубль в рубль свои обязательства. Потому что дотация государства для. <существует> <существует> угу. Хорошо. Шубин Александр Николаевич, генеральный директор компании Промспецмаш, который занимается технологиями внедрения и разработки материалов, на строительных материалов, в том числе и дорожных, на основе серного вяжущего Что из себя представляет серное вяжущее? Это специальным образом технология, переработанная техническая сера. Состояние полимерной, так называемый или суполимерной. Для чего используется этот материал? Допустим, при дорожном строительстве это идет замещение битумов. Не стопроцентное, а частичное замещение битумов. Это приводит в первую очередь, если с точки зрения экономики брать, где-то порядка от 20 до 30 процентов удешевления материала, если пересчет брать на тому асфальтобетонной смеси. Соответственно, какие свойства положительные при этом придаются материалу? Первое это очень низкое водонасыщение за счет присутствия серополимерной составляющей. Низкое насыщение это, соответственно, водонасыщение это, соответственно, увеличение циклов по морозостойкости этого материала. Поэтому материал в данном случае по сравнению с традиционными асфальтобетонами, он значительно увеличивает срок эксплуатации этого материала, то есть межремонтные периоды, порядка в 2-3 раза. Далее, с точки зрения колеобразования, поскольку присутствие серного вяжущего и серной вяжещей температура размещения в 2-2,5 раза больше, чем у битумов, то проблемы колеобразования или сдвиговой деформации, они естественно тоже уменьшаются. Поскольку у нас традиционно где-то средним битумом температура размещения 45-48 градусов, то при наличии серы эта температура уже возрастает до 70-75 градусов. Что касается экологической составляющей, то здесь, в общем-то, проблем нет. Мы неоднократно на э, площадке, где производились работы, приглашали экологические лаборатории, которые дели, делали замеры по э, выбросам соответствующим и так далее. Э, в общем-то, нигде никаких э, нарушений, как бы запредельных э, концентраций каких-либо вредных веществ не обнаружил. В принципе, все идет на том же самом уровне, как и битума. Еще один вопрос. Сейчас секундочку, не проеду. Mm -hmm.